Привет! Сегодня мы с вами поговорим о модульных сетках, а именно о сетке Bootstrap. Я расскажу для чего же они нужны и на примере покажу как ими пользоваться. Модульные сетки это набор направляющих, вдоль которых располагаются элементы страницы. Она помогает ускорить разработку сайта для верстальщика, а для дизайнера сетка поможет сделать макет аккуратнее и с К концу видео мы еще вернемся к данной сетке и я покажу основные правила ее использования в адаптивном дизайне есть такое понятие как контрольные точки в контрольных точках дизайн меняет свое состояние в связи с изменением разрешения экрана давайте как пример я открою один из лендингов и покажу как это происходит откроем наш сайт webkuchny.rf он является адаптивным для начала нужно открыть так называемый инспектор браузера для этого нажимаем клавишу f12 и у нас откроется панель здесь вы можете задать различные разрешения для разных экранов включая гаджеты название гаджетов на данный момент у нас показано разрешение на 768 пикселей и мы можем его уменьшить, например, для мобильных телефонов на 320 пикселей. Когда мы меняем разрешение, у нас, как видите, изменяется контрольная точка и, соответственно, сам макет сайта. Это делается для удобства использования сайта на различных разрешениях. И как раз таки для разных разрешений экрана мы готовим разные макеты. Чтобы узнать основные разрешения макетов, можно перейти к документации Bootstrap и посмотреть в данном документе. Как мы видим, у нас распределяются экран на очень маленькие устройства. Это мобильные телефоны до 768 пикселей, как правило это 320 пикселей и 480 пикселей. Малые устройства, то есть планшеты, это 768 пикселей и более но не превышающие 992 пикселя, так как здесь начинаются уже средние устройства, это настольные уже компьютеры и большие устройства, которые превышают 1200 пикселей сетка, обычно используют сетку 1170 пикселей. Сразу скажу, что нет определенных четких границ, это лишь диапазоны, то есть вместо 768 пикселей мы можем использовать 764-760 пикселей. То, что будет меньше уже данного разрешения 750 пикселей у нас будет мобильные устройства и чтобы упростить создание различных макетов у нас есть готовые шаблоны так называемый будет сетки для различных разрешений как я и говорил основные у нас идут 480 пикселей 768 940 или 900 970 пикселей то есть и 1170 пикселей все эти макеты я приложу к описанию в этом видео к этому видео вы можете и скачать и использовать также иногда я использую макет 320 пикселей когда нужно создать более детализированный дизайн сайта и когда макет является сложным в плане дизайна для понимания верстальщика Давайте перейдем в программу Photoshop и рассмотрим основные правила использования Bootstrap-сетки. Как мы видим, наша сетка Bootstrap состоит из 12 колонок. Это самая распространенная сетка. Есть также из 16 колонок и из 24 колонок. Также есть сверху слой, который упрощает у нас навигацию по колонкам, делает наши колонки более четкими. Ее можно скрыть, если она нам мешает, сделать более прозрачной, либо менее прозрачной с помощью ползунка. Давайте откроем наши скрытые папки, это часть лендинга, на примере которого я покажу использование сетки. По краям сетки у нас есть отступы по 15 пикселей с каждой стороны, они служат как отступы для более низких разрешений экранов, чтобы контент у нас не прилипал к краям сам макет имеет ширину 1920 пикселей в данном случае контентная часть 1170 пикселей это именно для десктопов для больших дисков десктопов оговариваюсь адаптация ленинга именно начинается от большего к меньшему то есть сначала делается для самого большого разрешения и затем адаптируется под маленькие. Как я уже говорил, дизайн сетка поможет сделать макет более аккуратней и сбалансированней, а также поможет избежать хаоса в самом макете. То есть Покажу как пример. Если бы у нас не было сетки, то не совсем было бы понятно какой ширины делать нам кнопку. И заодно сразу правило, то есть, если вы используете сетку, то не стоит делать вот, например, до сюда ее. Это сделать можно, но вы должны четко понимать, для чего вы это делаете. Лучше уже сделать тогда либо вот так вот, либо вот так вот. Это упростит работу для верстальщика. Также я часто замечаю за новичками, это хаотичное использование элементов на странице, даже с использованием сетки. То есть некоторые не понимают, для чего вообще нужна сетка. То есть ближе к краям у нас располагаются эти элементы крайние. То есть логотип у нас идет к, краю, к левому краю сетки, а с правой стороны у нас идет телефон. Ну это в данном случае я разбираю его как пример. Он у нас расположен не вот так, тем более не вот так вот, а с краю. Если здесь был бы какой-то еще элемент, то можно было бы его расположить, например, вот ближе к этому краю сетки, либо вот сюда вот. То есть каждый шаг у нас идет к краю направляющей. Думаю, так понятно. Исключения могут составлять, конечно же, меню, которые имеют разную длину, и в данном случае будет тяжеловато все это как-то стандартизировать. Да и не нужно, в принципе. И, конечно же, изображения. Если они имеют, например, нестандартные, скажем так, начертания. Но опять же, мысленно можно представить его в прямоугольники и как раз таки вот я уложил его в краю bootstrap сетки желательно также придерживаться если есть возможность конечно так пройдемте дальше также bootstrap сетка позволяет нам облегчить группировку элементов на странице вот например у нас есть четыре преимущества раз 2 3 4 я расположил их Каждой своей колонки. То есть мысленно мы поделили на три части. Раз, два, три, четыре. Всего получилось четыре колонки. И каждый элемент расположился у нас в трех. Надеюсь, так понятно объяснил. И в данном случае, например, мне не нужно думать, как ее более правильно расположить и как-то хаотично двигаться. Вот так сделать или вот так. Более правильно как раз-таки выровнять их все по по одной колонке, вернее, по одной линии. но опять же, использование bootstrap сетки не является какой-то догмой или обязательным правилом. Вообще, вы можете стать даже свою bootstrap сетку, вернее, свою сетку, а потом ее адаптировать под bootstrap, если верстальщик имеет такие навыки. Потому что если вы каждый свой макет будете четко прям следовать каждой вашей линии, то у вас может получиться... Немного стандартизированный и шаблонный дизайн, а этого лучше избегать. В следующем видео мы адаптируем нашу страницу под другие разрешения экранов, а затем подготовим ее к верске. На этом первое видео наше мы заканчиваем. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и на мой блог ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. Всем пока, до следующего видео урока.